всем добрый день сегодня у нас будет испытание карточек сам диск от экстрема про так здесь она пустая потому что в настоящее время она стоит в смартфоне и пишется это видео дальше сам диск ультра простая sd карточка та же самая карточка ультра micro sd ну и экстрема micro SD. будет четвертая карточка и так, всего 4 карточки испытываться будет на при помощи э, картридера Green, который был на моем канале презентация и проверка на скорость чтения и записи карточки ну и давайте приступаем к тестированию ну и тестируем мы карточку э, Sounddisk Extreme Pro на скорость чтения и записи для этого определяем с карточка. так ну и первый тест на скорость записи так ну вот мы пронаблюдали скорость записи Сейчас уже понятно значение поэтому прекращаем тест и проверяем на скорость чтения так ну и вот мы увидели скорость чтения так, мы ну и поступаем с сам принципом. То, что образовалось, удаляем. Сандиск экстремы. Ну и проверим скорость чтения и записи а, данной карточки. Так, подключаем. Так, вот мы подключили данную карточку так и давайте проверять скорость записи Ну, уже видим скорость записи на карту памяти сандиск экстрема так ну и давайте проверим скорость чтения Ну и вот вы пронаблюдали скорость чтения карты памяти sandisk extrema итак давайте тестировать карточку micro sd sandisk ultra Так, ну уже видим порядок. Прекращаем тест на запись. Так, и проверяем на скорость чтения. Так, ну и вот получили такую среднюю скорость. и записи так ну а лишнее, как всегда удаляем так давайте тестировать карточку SD, тоже сам диск ultra так ну и убираем ее и опять на скорость чтения и записи Я думаю понятно чем равна скорость записи так мы останавливаем тест ну и проверяем на скорость чтения так ну и вот мы такие получили результаты чтения и записи на карточку SD Ultra Sun Disk. Лишняя как обычно далее и так вот мы пронаблюдали скорость чтения и записи различных карт памяти, три из которых было micro sd это экстрема про экстрема и ультра ну и одна карточка была формата HD это ультра все карточки тестировались при помощи картридера Green, ну и при помощи адаптера чтобы были условия одинаковые Ну и получились такие результаты что возможно сделать решающим выбор той или иной карточки. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок распаковок. До следующих видео и до свидания.